В торгах по банкротству могут участвовать граждане Российской Федерации или нерезиденты Российской Федерации, у которых есть разрешение на временное проживание. Мы участвуем в торгах как физические лица. Это очень удобно, минимальный пакет документов и для участия вам необходимо электронно-цифровая. Подпись, которая стоит от 7 до 10 тысяч в зависимости от региона. Для этого необходима аккредитация на электронно-торговой площадке. Это абсолютно бесплатно. Также необходим задаток для участия в торгах. Это 10% от цены этапа. И необходима аукционная документация. Как я говорил ранее, мы участвуем в торгах как физические лица. Для этого необходим минимальный пакет документов. Заявка, паспорт и ННН.